Люди живут бездумно, не задумываясь о том, что происходит вокруг, не анализируя. Особенно это касается женщин. Ну, заболел кто-то. Ну, заболел. Ну, надо скорую вызвать. А ты вот так вот пора скинь своими мозгами, куриными, и подумай, почему это произошло. Вот, смотрите. <клево> Яркий пример. Вот, допустим, обозначим это... Батюшка. Наш батюшка. Он действительно похож на батюшку. Не то, что там похлеще, чем в кино. То есть такой в теле, борода, крест там по груди. И главное, что лицо такое приятное. И глаза такие ласковые. И вот. И... Ну, настоящий батюшка. Одет, соответственно. Ну, а что происходит? Вот казалось бы, вот такого человека который приближен к Богу. А, собственно, вопрос. <coughs> у меня много вопросов. Никто не ответил. И никто не ответит, почему. Но почему я должен постоянно всю жизнь молиться? Почему люди должны молиться и всю жизнь каяться? Почему на коленях должны стоять и каждую неделю ходить в церковь и молиться, молиться, молиться, молиться, вымаливать у него? Чего ради? А? Так вот, возвращаясь к батюшке, уж чего-чего, а он и другим грехи отпускал, и сам молится, ну, просто работа у него такая, сколько ему лет, наверное, да, 70, ну, общем то около этого. Вот, и церковь очень красивейшую построил, вы не видели церковь, это богаче есть, красивее нету во всей России, и фонтаны цветные, и электропол, и наверху батареи стоят солнечные. Ну, же, посмотришь, до того красиво все, и дизайн красивый, и колокола там, и и вокруг дизайн такой. Ой, это бесподобное. Вот казалось бы, ну что, вот, но он же молится Богу, нет. Бог почему-то посылает на него ну неприятности. Ну, скажем не то, что неприятности, а вообще... Взяла жена, заболела онкологией. Ну, чего спрашивается? У вот таких людей вообще должно быть все идеально. Нет, заболела. Вы думаете, случайно? Да, вы думаете, что это случайно. Вы вообще думаете, что все случайно и ничего не подстроено? Да все подстроено, зачем, я не знаю. Ну, чтобы ухудшить жизнь вот такого человека, я вообще не знаю. Ну, ну собственно, она умирает. Вот, он остается один. А как одному? Нормально или нет? Ну, вообще, в такие годы вообще не, не представляю. Ну, еще хуже. У него прихватило сердце. Это хорошо, что он особенный. Не, не то, что я или вы там, или кто-то из ваших знакомых. Там эта епархия деньги, я не знаю, миллиардами ворочаются. И что, на самолете его доставили, я не знаю, за сколько тысячи за три, может, может быть, даже за пять тысяч километров в город, сделали операцию, ну, живет, слава Богу, вот, вот такое, казалось бы, ну, ну, зачем это делать, вот, а что дальше, ну, допустим, вот, возьмем второго, ну, коммерсант, ну, хороший коммерсант, ну, богатый он, ну, там, магазинище был большой у него, автомагазин, вот, ну, естественно, он купил машину и номер себе особенный сделал, вот такой вот, это не просто один, один-1-2-2-2-3-3-3 там, вот, который блатные ездит, или, я не знаю, он именно вот это. Ему сказали, Славик, ты что делаешь? Это же число дьявола. Ну, он специальный такой номер взял. Ну, типа, вот я какой вот это самое. Что получилось? Онкология уже началась. Еще только не делал, и никакие деньги не помогли, и умерла в 40 лет. Ну что такое? 40 лет умерло. И вот остался он один. У него сын был. Сыну было 18 лет, как исполнился, он ему купил машину, хорошую машину, дорогую. Я шел в магазин, там возле магазина стоял с пацанами, тоже 18 летнего там курили, смеялись, что-то обсуждали, девочек там покатать. Ну как вот пацану, да? Блядь, тут опять начинается, пацана начинает отказывать ноги. Буквально вообще он не может ходить. Почему? Ему говорят, Славик, убери это число, ну убери. Ну, все, лежал пацан, девка от него ушла. Если по правде говорить, я и не знаю, чем эта история закончилась. Но вот сегодня ходил в магазин за хлебом, как раз и он сзади пристроился по телефону, разговаривал, типа, вот бензопилы хоскварные подорожают на 6-8 тысяч. Ну, мы с ним не общались так, хотя были а раньше так шапочные знакомство. Выходим из магазина, он садится... В машину привоз но номер уже то я посмотрел другой вот человек за ум взялся вы думаете что это не подстроено ну а почему он не сохранил этот номер нет он такой взял и даже не просто 333 или 000 такое что же может быть нет без одной не, не гонится за вот этими особенно числами уже стало все равно ну или постарел, или поумнел а вот Это я к тому, что Это все не случайно Это все специально сделано Зачем? Ну, есть такая поговорка О пути Господне неисповедимы То есть Бог не будет перед вами исповедоваться Что он делает, почему, для чего Нет, Это непонятно не Ну, может на тот свет, когда попадем, узнаем Почему он так делает Для да совпадение масса Совпадение масса Вот еще один мой, ну так, знакомый Коммерсант был, да все нормально не пил не курил занимался автобизнесом кстати вот они один магазин и держали вот на 9 мая поехал в гости ну, может выпили там в баню сходили я не знаю вот обратно ехал стало плохо и все и умер и умер это что? а ему 50 лет было всего лишь это не подстроено я не знаю вообще, такие люди что умирают. Но я могу умереть от голода. Потому что на Ютубе никто мне копейку не скинет, денег нету, как прожить не знаю. Дадут кредит не, кредит, не дадут. Я же без, так сказать, без работы, без ничего. И уже несколько лет не работаю официально. Так что если не дадут, ну и все, кто мне возьмет на работу. Я могу просто от голода умереть. Сейчас вот любая болезнь, и все, и мне конец. Почему? Ну, вот, допустим, сосед даже живет вот здесь рядом, да, он токсичит, Таксичил, токсичил, токсичил что-то выпил, упал коленкой, задел там что-то, коленка начала пухать. Вот ходят в больницу, сейчас, значит, ему прописали, прописали уколы, ампула стоит 600 рублей, 600 рублей ампула, нужно колоть. Обследование-то его медицинское бесплатно, а вот там его нужно покупать. Их штук 10 нужно купить. То есть уже 6 тысяч. Я, конечно, на такую сумму уже ничего не сделал. Мне только загибаться. Загибаться. Вот, и ничего хорошего. Вот у меня, кстати, сосед был. Фронтовик. Вот, к нему приехали в гости. Внучка приехала. Где-то лет 5 было. Ну и тетя приехала. Вот. И они сели в машину, и он решил их свозить на речку. И вроде бы безобидная ситуация. И движения в поселке никакое. И вот он едет, с... так как в иномарке руль справа, вот он здесь едет. А тетя с внучкой здесь. Все нормально, вроде на встречу автобус и вот когда они поравняются вот это колесо у них взрывается их кидает на эту машину и внучка с тетей погибает. а между прочим они сюда добирались самолетом за 9000 километров то есть вот ирония судьбы приехать за 9000 чтобы найти свою смерть но вот еще пример вот КАМАЗ да КамАЗ, груженный полностью. Тут вот коробки стоят, зима. И вот один мужик, ну, знакомый мой так немножко, полненький такой. Значит, его задача была эти коробки взять и сюда вот подавать. Брать и подавать. И он уже вот тут был, уже коробку брал, чуть ли не последнюю. Шел сюда... Почти до края, там метр оставался, у него, у него нога поскользнулась, и он вместе с этой коробкой вывалился, представляете, вот высота где-то тут, ну, полтора метра где-то. Ну и все, на руки упал, на головой стукнулся. Ну ладно, вроде бы, ну, поболел, да перейдет. Вот обратно не поехали, он потерял сознание и в конце концов умер. Ну, то есть было сотрясение мозга, это вот. А еще случай у меня отец был, <coughs> вот отец-то умер, я вам говорил, Отец ездил на автобусе, тоже такая ситуация получилась, что дорога, вот его ж, он был на автобусе, пассажиров возил, вот идет вот сюда вот его автобус, он был за рулем, а стекла в больших автобусах, знаете, какие во, -во, -во весь, во всю эту самую переднюю часть. На встречу шел КАМАЗ, груженный э, металлом. Ну и все. Получилось, еще, когда они поравнялись ни раньше, ни позже, именно в этот момент железяка сваливается с, с кузова, попадает как раз на колесо, а колесо-то быстро крутится, и вот так бросает его, что это железяка пробивает стекло, и, короче, в живот, он говорит, я чувствую все, теряю все знание, в глазах все меркнет, темно становится, я по тормозам, потому что у людей там, не сколько, 60 человек, просто, ну, не успеешь затормозить, все, у, у, в кувет куда-нибудь уедешь, и всем хана может прийти. Скорость-то приличная была там, кто сейчас ездит, ну 80, там 100 на этой скорости, вот. А он успел на тормоз нажать, ну и все, вот, полтора года болел. Ну все там отбито, что там, в последнее время только обезболивающую колу давали и никакого лечения. Ну невозможно что-то сделать, там все отбито. Вот так вот, случайность. Вот мог бы он, <coughs> допустим, железяка вылететь и здесь упасть, а он вот так вот, а он еще тут едет. Ну ладно, железяку-то объехал и все. Или проехать, а потом железяка вылетела. Нет, она именно в этот момент. Понимаете, вот это все вот на мысли навевает, что все это подстроено. И, и не больше того, я вспомнил, что первый раз женщина переспала. Это был Новый год, 85-й. Мы сидели в компании, выпивали шампанское, слушали там музыку, танцевали. Потом там еще немножко початая бутылка шампанского. говорит, пойдем ко мне, что ли, дочка то у бабушки. Ну, пошли. Подхожу к двери, смотрю, там номер то ли 103, то ли 113. Я думаю, ну, блин, ну как так вот? Как это, что, случайность опять что ли? <смех> <смех> вот. А есть другие моменты, <смех> допустим, мой э, школьный товарищ э, нормальный, не пил, не курил, такой веселый. С того в свое время держал, пока там с э, этой перестройки долбанный все ж позакрывалось, все друг у друга рвут эти. Кто-то построил с того еще круче и все, там у него маленькая столовая закрыли. Он начал пчелами заниматься, ну и что получилось? Ехал на грузовике за пчелами, ну, потерял сознание, выехал на встречку, а тут КамАЗ идет, ляп и все нету моего одноклассника. Случайность? Ну, случайность. Мог бы просто или в машине сидеть, или рядом стоять. Ну, плохо стало, ну, сел, там присел. А Тот на ходу вот так вот получилось. Ну, это все автомобильная история, если не автомобильная. Допустим, вот был у нас крупный бизнесмен, вот так его обозначим, занимался лесом, на трассе построил... Там и магазин у него было, и перекусочная, и гостиница наверху. что только не В общем, человек богатый был. На джипе нормальном ездил. Друзей, море. У него все его знали. Ну, нормальный мужик. все С головой, умный. Вот. И денег много, главное. И тут его прихватило. Случайность, не случайность. Ну, онкология. И куда он только не ездил, по всей России. И ничего не помогло. Вот, я ходил на кладбище, смотрел. Ну, все красиво, да. Но только он до 50 не дожил. Что это? А есть еще случай по, ну, похуже, наверное. Вот у меня был второй знакомый. <coughs> Жил в городе. занимал, У него было два автобизнеса. Представляете, два автобизнеса. И звукозаписывающая студия. Говорит, да, я богатый. Ну, жил там в трехэтажном коттедже. Вот посмотрите на его уровень жизни. Он один раз в два месяца вместе с семьей выезжал за границу. Каждый год. Один раз вообще год целый жил за границей. Ну, надо там самолетом вылетел, там дела порешал, опять, опять улетал там на пару дней. Вот. Дети учились в Москве. И он каждую неделю к ним летал самолетом. Ну, чтобы дать хорошее образование, да, вот. Вот значит охрана у него была, ну, если говорить, что пистолет у него был, ну, видать, опасался, боялся. Э, вот. И друзей у него было немерено, и он как сам Барт, что очень редко, ну, считай местный олигарх был, что очень редко, что человек богатый, еще занимается творчеством, нахрен ему нужно. Обычно богатых людей интересуют только деньги, больше ничего. И он, он ездил по всей стране, приезжает на фестиваль, здравствуйте, здравствуйте, я такой, это, да, говорит, да мы тебя знаем уже, и песни твои знаем, и на Грушинском фестивале выступал. Так он что, где был спонсором, приезжает, значит, первое место от меня лично, 10 тысяч, второе место, 5, третье место, там, 1, но он сидел в жюри, мог э, выбирать, кто ему нравится, ну и вот, э, ну, охрана у него была, да, ну, получилось все Новый год. Э, прошел, 3 января, его находят в этом трехотажном коттедже, в застреленном. Ну, порешали, что это самоубийство. То есть в руке у него был пистолет, и рядом лежала записка. Два слова всего лишь. Надоело все. Я вот ни за что не поверю, вот это. Не поверю ни за что. Деньги большие. И вообще он очень любил детей. Ну вот, 49 лет кстати, опять 49 уплывает, ну, ну, вообще молодой, такой был, как вот на вид новый русский, полненький такой, веселый, э, энергии там все кипела, лысенький там, цепь золотая у меня там была, друзей моря, вот женой не повезло. Почему? Ну, а <клышь> получилось, что, так как у него было много денег, ну, он хотел, чтобы ж -ж жена хорошо жила, Это вот она постоянно ездила за границу, помимо того, Короче, ездила, ездила, то туда посмотреть на, то сюда, встретила какого-то там американца. И как бы вот этот товарищ не был богат, американец был там в 10 раз богаче, естественно, ну и все, и нахер дети, и нахер муж, и россия это укатила к нему. Вот такая вот история. А он, я думаю, просто его застрелили, а записку заставили написать. Ну, может, под угрозой жизни детей. Ну Вообще трагично. Ну, ну, не мог он вообще, не мог. Он так любил детей прямо аж светится, когда увидит, что дети, вытаскивал их, ну, не то, что вытаскивал, выходил с ними на сцену, танц... ну, так, сам пел, они там подпевали, ну, приучал к сцене, э, приучал к жанру авторской песни. Жалко человека, хороший был человек, но ну, вот так вот, видите, и деньги и ничего не помогут. Случайность это не случайность. Это уже не об этом речь А речь о том, что повезло, не повезло Ну разве повезло? Еще бы жил и жил И прекрасно жил у него была самая последняя модель Линкруизера Линкруизер 200 Ну в то время, это же не вчера было Давненько я вспоминаю Ну так вот, а человека нету. Что такое не везет? Ну вот такие вот дела Вот и не везет